Всем привет! Продолжаем тему из серии «Как обмазать свой строкбольный Глок печатными деталями», в данном случае это цемоглок. В сегодняшнем видео я покажу несколько типов печатных слайдов для цемоглока. Будут обычные слайды для 17-18 версии с возможностью установки коллиматора типа РМР, а также будет слайд-приклад, но обо всем по порядку. Первыми на очереди будут обычные слайды под РМР. В архиве представлены несколько типов. Попробую их все перечислить. 17-й ГЛОК 4-й генерации с пазом и без паза. 17-й ГЛОК подобие 5-й генерации с пазом и без паза. 18-й ГЛОК 4-й генерации с пазом и без паза. И 18-й ГЛОК подобие 5-й генерации с пазом и без паза. Также в архиве есть высокие механические прицельные приспособления. Обычно и оптоволокно. Важно иметь в виду, что при использовании слайда для 17 й версии, ваш цимоглок сможет стрелять только в одиночном режиме. Перейдем к сборке. Для этого потребуется разукомплектовать штатный слайд. Из него необходимо извлечь переводчик режимов огня и заднюю крышку защелки. Будьте предельно аккуратны. Здесь присутствует очень маленькая пружинка с толкателем, а также очень маленький ГИМ-914, который фиксирует рычаг смены режимов огня для которого очень трудно подобрать шестигранник. Он нереально милипиздрический. Я его, кстати, уже потерял. Высокие прицельные приспособления фиксируются маленькими саморезами. Не уверен, что такие продаются в обычных строительных магазинах. Я их выкрутил из какой-то детской игрушки. Переводчик режимов огня и заднюю крышку щелку Встанавливаем в новый распечатанный слайд. Если используем 17-ю версию, то переводчик огня не потребуется. Фиксируем штатными винтами. Теперь устанавливаем каллиматорный прицел. Еще одно уточнение. Использование слайда с коллиматором возможно только со снятым кожухом нозла на пистолете, иначе слайд не встанет на место. По поводу механических прицельных приспособлений, к ним подходит оптоволокно диаметром 2 мм. Его можно найти на Алиэкспрессе. Собранный слайд устанавливается, как и обычный. Готовенько. Если же вам захочется переделать свой цемоглок в подобие карабина, для этого хорошо подойдет следующий комплект деталей. Используя расширенный и удлиненный слайд, также переносим в него органы управления и фиксации со штатного слайда. К слайду прикрепляем переход на приклад и фиксируем с правой и левой стороны винтами DIN 7991M4 на 10 мм. переход необходимо установить кнопку приклада с пружиной в моем случае пружина имеет размер 10 на 30 миллиметров чем жестче будет пружина тем плотнее будет фиксироваться приклад есть три варианта приклада вариант для стандартной трубы от ар прямой и под углом а также вариант квадратного приклада с возможностью установки защелки и подсчетника Установим квадратный приклад при помощи винта DIN 7991M5 на 40 мм и потайной гайкой М5. Фиксируем первую часть приклада. Добавляем вторую часть в виде тыльника и фиксируем винтом DIN 7991M4 на 10 мм. На место соединения первой и второй части приклада устанавливаем накладку с защелкой или без. Фиксируем двумя винтами М4 на 10 мм. На накладку по желанию можно установить подсчетник. Он фиксируется двумя винтами 79-91 и М4 на 8 мм. Теперь возвращаемся к слайду. На него сверху установим планку, фиксанем четырьмя винтами М4 на 10 мм. В передней части слайда есть место при установку фальш ДТК. Есть два варианта, простой и с выступом. При установленном простом ДТК снятие слайда с рамки производится так же, как и на обычном ксомоглоке. А вот фальш-ДТК с выступом имеет возможность совмещения с передней рукоятью моего производства. Ссылка на нее также будет в описании. В этом случае слайд дополнительно фиксируется установленной передней рукоятью и снять его оперативно не получится. Фальш-ДТК фиксируется двумя винтами типа ISO 7380 m 3 на 5 мм. Все фальш-ДТК имеют внутреннюю резьбу 11 правую для возможности установки трассерной насадки. слайд приклад собран и установлен. На мой взгляд, получилось хорошо. Подведем небольшие итоги. Модельки, как обычно, в свободном доступе. Качаем и печатаем, делимся впечатлениями. Надеюсь, эти изделия найдут своих пользователей. Также сообщаю, что у меня теперь появилась страничка в инсте. Можно добавить сюда для отслеживания новостей. У кого нет инсты, духоскрипная группа в ВК также работает. А на этом у меня на сегодня все. Надеюсь, скоро увидимся. Всем здоровья и до скорого.